Я цель этого урода. И, значит, я ей смогу испытать силу. Помоги, Адриан! У под стол застряла. Ой, я Манон, под стол. Ну-ка, вот Адриан? так. О, Это, кто? Слай, кто Это Манон. Я Адриан. Олег, ты вообще? Ты только что сказал? Зашел, сказал Адриан. Я че, глухой? Ты мне за держишь. А, а да, ты я, а ты, а я, а я, а я ты находишься у меня дома. Ага. Но у тебя есть комната в моем доме. Да, в ты, ты проживаешь. Здесь я там, не забыл. Я не... Я я так так... не знаю, что произошло, ничего рассказывать не буду, потому что, потому что тебе не не надо это знать. При как бы свежей памяти лучше набираться нового ну, позитива, О. чем негатива. Правильно, правильно. В... Чувство, что... что такое чувство ну, ладно, да да да давай ты давай я так, рад, вами... я, так рад, я так рад что ты вышел с комы но а с вами, может, не нравится то, то что я забыл память может маджи что не и восстановить его как нибудь быть своим заклинанием восстанавля туз паму туз алектуз память восстановлю а те вернусь память и, и, и, и Человеку... и в больницу, Бегайте в больницу! Давай, я пойду, быстрее в больницу! Иди. Манон, ночью... Манон, там иди полицейский участок, ты, ты маленькая, ты ночью иди бегаешь иди без взрослых. Так, беги в больницу, я тебе сказал. Давай, идём, в больницу. Я с ним посижу, иди за медсестрой. Хорошо, иди, дай иди мне, мне не мою аптечку. Мне нужен взрослый. Держи да. твою аптечку, я говорю. Так, я где, не... вот тут доктор сидит. Доктор, доктор. Здравствуйте, нам, у нас там больной, ему надо что-нибудь лекарство. Мастер Фу, мне нужна защита. А, там какой-то подчинённый ходит. Еще оживился Олег, но он какой-то странный. Но вообще не понимаю, но Олег обычно, он просто потерял память, но... Uh, какой какое-то хоть чудило, наверное, Бражника. Лечи, мама, чудило, мама. Бражника. И uh, говорит, какая-то починить. Я чуть не подчинился. И мне что-то переклекнуло в глазах. Мне, короче, нужна защита. мастер -фум. Срочно. Еще я забрал тельсмандемит, потому что это опасно. мастер спасибо. Так. Вон, вот, вот и твой, вот Привет. и что. Вот Привет, и всё, вот и мартышечка, и у меня бананы есть, бананы. А почему я не Макака. Бей, Ладно, макака. Мистер Бак, я внушаю тебе, что ты ведешь себя к настоящей боже-коробочкой. Иди ко мне. Офигел? Я тебе внушу. Не работает, не внушу. А чё, чё, Чё, ли? не работает? Тротная. Так я не только могу это а сделать, а я могу изменять реальность. Пока, ничего не слышу, ла-ла-ла. Ой, Ой. Ой, вот такой его. Я Оттой могу сказать реальность его. для себя. А это значит, кого-то. <связывая> Мне нравятся силы. <связывая> Даже не нужны, не нужны, талисманы. Ой, что-то пиликает. Обезьяна, я внушаю тебе то, что ты враг мистера Бага. Иди Ладно, и сражайся пока. с ним, и убираю внушение обезьяны, Используй Мне... свои силы против. Это а -а -а. просто мои смешки, просто мои. Ах внешние. ты Мартышка, ты да. что офигела? Я ими просто так управляю, они, М -м. они как куколки наверное. Не надо но трансформироваться, не не но эта Мартышка за мной бежит недоделанная. Мистер Бак, я помогу тебе избавиться от злодея. Вот Давай, было бедёвым. бы хорошо. Первого победил. Акума вылетела все. Мартышечка, приветствую, а так, селезен. От вас свои внушения от всех, мистер Бак, я же вижу тебя. Я могу управлять полностью этой реальностью, мистер Бак. Мне без разницы, что ты там можешь, что нет, мне без разницы, понимаешь, ты недотёпанный, э? вообще пошел и, и валя а отсюда. Я, думаю, я... Никого, никого... я не буду против тебя идти, но я хотел бы предупредить, что если ты будешь меня атаковать, что будет, лошадь, я тебе внушаю, то что ты игрушка, и ты должен просто... А, давай, поверить. внуши мне что-нибудь. Эй! Я же знаю, что у тебя какая-то защита, через которую я не могу пройти. Ну и также знаю, что эту защиту нельзя размножить. Эта защита нельзя сделать много, чтобы весь город защитить. Каждый раз. Этот человек, не человек может создать, может быть, еще. Нет. Нет. Нет. Я могу изменять реальность. Я могу изменять все, что мне только понадобится. Ну и как не бы не все. Что-то опять перебидет. Но мне пора. Есть... Мне нужно будет найти одну очень интересную записную книжку. Где же найти эту Маджистию? Вроде так я говорю. <сос> я не скажу. Потому что я тут знаю. Я должен найти Маджисти. Книга Фоклина, которая позволит воздуха. трансформация. Мне... А ты тики прячься. Тики, пряся. Прячься, Тики, ё -моё. Ты мое кур... Ну хотя бы так, ладно. Уйди меня! Не, не. Честно, мне нужно служить, как она беременность рыбала. Я пойду поиску еще Адрена. Адрена! Адрена! Защитила своего дружка Адриана, поэтому на них нет смысла и заклинания. Возможно, Что сделать. вы делаете в нашем, в нашем доме? Что вы делаете? Вас вот никто не звал. Адриан, где прям? А Ты не здесь? знаешь, где у вас тут еда есть? Нет, Это нельзя. Блин, не обрызг слишком. Обрызг а а а в... пришел отсюда. А, а где Адриан? Манон, что ты разоралась? Меня ж слышно на улице. Я в гости зашел. Иди купи в ресторан. Когда горы пробираются? Это стой, стой, стой, стой, подожди, я это сейчас на все. Я опять застряла. Что это было? Это шприц. С натворным. Я Андрян, шучу. Андрян, что ты я пошутил Андрян. ты, игроман. Да. да ты, манон Как ты там застревать? Я... Ну, да. я... Так, смотри, Сегодня вот, я видел вот по улице, я видел красного губа. Ты Я что тут знаю. забыл? Выметайся а, по тихой грусти. Так что ты говоришь? Вот эта лошадка, как она получила свои силы? Ёвка стала радиоактивная лошадь? Угу. А почему ты такая... Да гости? вы... Ты... А... Выметайся Мальчик, отсюда. Уходи. Это наш дом. Давай дверь закроем. Да и ты еще тут пошел быстро вниз. <свист> Хватит дверь ходить ко мне в гости. Я только зашёл, да Давай мне ко все уже идут. Ну, что закрой двери, все, просто, всё. Я... Не я... Я просто... Не идите. Все, пойдем поговорим. Да я свалилась. Еще раз ты зайдешь. Так, зай... а так. пошел отсюда, я тебе сказал. <свист> быстро. <свист> быстро. <свист> По <свист> тихой <свист> грусти. Так, все, садись сейчас. Подружбе, по, по, по тихой грусти. Так, говори, что. Откуда лошадь взяла силы? Мистер Бак, наверное, дал. Кто такой мистер Бак? Супергерой, логично, нет? Это тот в красном костюме? Да, тот в красном костюме. Класс. Ладно, пойду, пойду пофигню, может что-то повспоминаю. Да, я тоже пойду отдохну. А как этого мальчика зовут? За... Нет, я пойду дверь и открою. Нет, Открой дверь. Ну, они сейчас а, будут знаешь, биться об вот... эту фигню, я и поэтому не, не хочу. Все, я буду спать. Маджестия. Маджестия. Да, вот она. Не а, знаешь, где она живет? Знаю. Так, а ты тоже знаешь, что твоя тетя? Не трогай холодильник. Я говорю, я, отлизни я, у нее доктор сказал. А, точно, ладно. Ну, она сказала не говорить. Манон, пошли поиграем. Ее дом лично скрыт. Она сказала, придет потом когда-нибудь. Да. Не... Надеюсь, сколько... да. О, да. просто mm. мне сказали, надо с родственникам договорить, может быть, что я повспоминаю. Ну, она мне сказала не говорите, она мне Андрей, Лимитату, ты Матату ты Липуту. Можешь... Все, можно я да, пойду. Адриан, опять мне звонит гости греши.